Полную тире ключей Мазь 3 Приехали, открыли машину Собственно Разобрали Увлевую колонку Прописали чип И уже завели автомобиль Автомобиль уже заведен, работает Сейчас снимем замок зажигания И сделаем Ключ по замку Об этом покажем далее Вот сделали Два выкидных ключа вернее один вот один такой ключ получился у нас кнопки закрывает открывают машину вставляем заводится берем второй ключ Это была у нас процедура полной утери ключей. Выехали на место, прописали новые ключи, сняли замок, сделали ключ по замку. Ну, надеемся, что люди вот будут ездить не с одним ключом, а будут иметь все-таки два. Вот сейчас бы, если бы человек имел бы второй ключ, ничего этого делать не пришлось бы. Обращайтесь, будем рады вам помочь. До новых встреч.